Я захожу в кабинет Марцева, меня как бы вталкивают туда, и все уходят. Проекты Марцева могли стать чем угодно, в зависимости от того, какую цель он бы себе поставил. Он мог бы делать New York Times, мог «Гардиан». Там э, я вижу облака табачного дыма и больше ничего первоначально. Не могу пройтись по этой редакции, звезда в коридоре, звезда в туалете, <laughs> то есть на каждом шагу звезды. Если это интервью, то не Иван Иванович, расскажите о ваших творческих планах, а так, как еще не бывало. Нестандартная редакция с нестандартным мышлением и с нестандартным изданием – это значит, что трэш будет всегда. Белорусская деловая газета — явление уникальное не только для независимых медиа, но и самой Беларуси. Свыше полутора десятков лет печатная версия газеты еженедельно выходила в свет, чтобы каждым выпуском поднимать проблемные для общества темы. Кроме того, критически пересмысливались политические решения государства, из-за чего БДГ постоянно оказывалась под давлением со стороны властей. Однако издание, вопреки угрозам расправы, сохраняло авторитет и влияние. А журналисты, возвращенные в БДГ и затем уходившие, в автономное плавание, зажигали новые медиа и делали информационное пространство в стране еще ярче и сильнее. Все это во многом происходило благодаря Петру Марцеву, идейному вдохновителю и главному редактору проекта. Для меня БДГ — это команда очень близких, людей, которых, несомненно, объединил Пётр Марцев. Он собрал нас всех под крышей одной редакции. Он многих из нас вырастил и сделал журналистами, потому что большинство, по-моему, нашей редакции — это были люди, которые не имели образования журналистского. Так и сам Пётр, кстати, он был филологом. И для меня БДГ — это все таки то место, где я себя чувствовала очень комфортно. Вдруг появляется Марцев и начинает подбирать, вот подбирать, что называется, на улице, действительно классных журналистов, классных людей. И с легкостью невообразимой сколачивает из нас, действительно, наверное, лучшую на тот момент редакцию. У него, у него было феноменальное чутье. Он знал, что вот именно сейчас это нужно сделать. Он знал, что именно этих людей нужно пригласить, и они сделают классную газету. Я захожу в кабинет Марца, у меня как бы вталкивают туда, и все уходят. Там э, я вижу облака табачного дыма и больше ничего. Первоначально, затем где-то э, среди этих облаков угадывается силуэт человека, который предлагает мне присесть. Дальше происходит беседа с ощущением, как будто мы давно знакомы, нарастающим таким ощущением, а мне, надо сказать, что совсем мало лет. То есть я там... Был абсолютно юным человеком, тогда еще лет 25, наверное, мне был. Я думаю, что сейчас начнется распрос про то, что я делал, что я умею делать и так далее. Вот. А мы просто поговорили о жизни, после чего он пожелал мне удачи. Сказал, что полностью доверяет моей компетенции. Ну и отправил работать. Мне был дан карт-бланш в очень юном возрасте, Тогда я, может быть, сам не был уверен в себе, на все сто процентов. это конечно характеризует его как руководителя, как менеджера, где-то как наверное евангелисты идеи, Свободу слова, свободу выражения личности. Материалы БДГ читали и обсуждали на самом верху, поскольку издание не боялось затрагивать резонансные темы, называть вещи своими именами, провоцировать дискуссии в обществе, которое к дискуссиям не привыкла. Белорусская деловая проводила собственные расследования, результаты которых вызывали гнев и ярость государственной вертикали. Кроме того, уровни факт-чекинга и погружения в темы были столь высоки, что делали белорусскую деловую флагманом индустрии. И с его мнением приходилось считаться всем представителем власти. Очень э, серьезные, фантастические журналисты, профессиональные да нельзя. Люди, которые понимали что-то вот в этих колонках цифр, писали умные тексты. Очень хорошие, могли анализировать, могли предполагать, что будет завтра, с рублем, с долларом, с белорусской экономикой. Это все. Это была очень серьезная журналистика, экстра серьезная журналистика. Знаете, очень неожиданная была реакция чиновников, когда мы задавали вопросы на пресс-конференции. То есть, когда ты задаешь вопросы и говоришь, что ты из белорусской деловой газеты, ты понимаешь, что ты человек читал твои материалы потому что они смотрели на тебя с интересом и очень так изучающие. А вот как ты выглядишь, оказывается, автор этих материалов. БДГ – это уникальное явление, которое несравнимо ни с одним из столпов мировых медиа при всем уважении. И, наверное, это был какой-то исторический этап вот, не только в белорусской журналистике, но и в целом в белорусском гражданском обществе когда э, высказывать его э, требования, ожидания и комментировать ситуацию, должно было именно такое издание. Противоречие БДГ было не внутреннее, противоречие БДГ было внешнее, соответственно, мы не можем назвать его противоречием БДГ. У БДГ изначально э, было противоречие с властью, причем начиналось оно, насколько я помню, не на самом высоком уровне. Но вот этот вот антагонизм, он скорее даже этический, чем какой-то там политический или еще что-то, да, местами эстетический, да, потому что власть была крайне чувствительна к коллажам юмористическим, ироничным, которые публиковались тогда, когда уже БДГ слилась с газетой ⁇ Имя ⁇ и к другим материалам, где власть высмеивалась справедливо за какие-то свои ошибки. При этом противоречием было и то, что БДГ была обязательной, Абсолютно настольной газетой каждого чиновника Беларуси, включая самых верхних. Да, мы убеждались в том, что нашу статью прочитали порой через несколько часов, а иногда даже минут после выхода номера. Управлять таким проектом, по сути, белорусским «Нью-Йорк Таймс», мог только исключительно талантливый и неординарный человек, каким и был Петр Марцев. В ряде моментов он даже опередил свое время, поскольку и после создания БДГ придумывал новые СМИ, находил для них ниши и сформировал уникальную стилистику. Многие из его детищ набирали в Беларуси популярность задолго до того, как в стране это становилось мейнстримом. Я поняла, что Марцев неординарная личность, я поняла, что Марцев — это человек, который, у которого огромное будущее в любой свободной европейской стране. Это как раз 1995 год, когда Марцев вдруг сделал необычный для всех кульбит, и, будучи владельцем и главным редактором самой серьезной деловой газеты, вдруг решил открыть газету «Имя». Газету, которая, собственно говоря, писала обо всем – о жизни, о людях, о лицах, об именах. И главное требование было, чтобы весело, легко и необычно. То есть, если это интервью, то не «Иван Иванович, расскажите о ваших творческих планах», а так, чтобы, а так, как еще не бывало, а так, чтобы это читалось. И он стал придумывать какие-то какие необычные вещи, и это действительно ну, вот срезонировало. Был огромный скачок, действительно, и Марцев оказался на какой-то недосягаемой высоте. По сути, это была одна большая редакция из двух газет. Потому что мы могли обмениваться материалами, то, что шло не в формат, туда, уходило сюда. Кто-то хотел из делового издания написать какую-нибудь биолетристику и писал в имя. Кто-то из нас получал экономическую информацию, отдавал в БДГ. И это было очень эффективно. Очень. Просто это было такой прям э, дуплет. И обе газеты очень динамично развивались. Вот этот формат сделать звезду и журналиста, и чтобы читатель хотел к этому клубу примкнуть... Вот это был тот фокус, который, собственно, сделал газету газеты «Имя» газету «Имя». Потому что э, читатель каждую неделю берет в руки, там, в среду, да, номер, там, смотрит сначала последнюю страницу, потом открывает газету, видит там журналистов, которых он уже знает И он читает, и он как бы с этими журналистами проживает это, это все. Разумеется, власти очень остро реагировали на публикации проектов Марцева. С ростом власти, сосредоточенной в руках Лукашенко, давление на идейного вдохновителя БДГ и имени усиливалось. Ограничение же свобод в обществе как таковом приводило к неизбежному столкновению противоречий независимой прессы и тоталитарного государства. Проекты Марцева могли стать чем угодно в зависимости от того, какую цель он бы себе поставил. Он мог бы делать «Нью-Йорк Таймс», мог «Гардиан», мог... Э журнал «Тайм», все что угодно, понимаете? Проблема в том, что Марцев рассчитывал и предполагал, что он будет жить в пространстве такой медиа свободы. Но уже начиная с 96-го года, вот все эти предреферендумные и постреферендумные обстоятельства, ему уже пришлось... Для начала начинать где-то немножко лавировать, потом бороться за свои проекты, потом бороться за журналистов, которых начали преследовать, потом бороться за собственную свободу и собственную жизнь. Нестандартная редакция с нестандартным мышлением и с нестандартным изданием – это значит, что трэш будет всегда. Всегда потому что у тебя э, ты даже не понимаешь иногда на что обижается вот тот или иной чиновник. А ты, ты думаешь, да не может быть. Это же вообще самое безобидное. Я же про него писал, там что он чуть ли не людоед, и он не обижался. А тут какая-то просто мизерная история. Все это разнообразие людей я думаю было тем цементом, который не позволял кому-либо посягнуть на редакцию. Ее можно было развалить силовым способом, много раз пытались. Даже я знаю, что предлагали Марцеву деньги, ну, хотя кому из независимых редакторов в Беларуси их не предлагали да, под различными предлогами? А давайте мы вот поучаствуем, а давайте мы выкупим. Это он сам рассказывал неоднократно. Но был азарт. И вот это вот э, разнообразие людей, э, то, что от своего разнообразия они сами растут, как бы осознавая, что рядом с ними люди на них не похожи, Наверное, это было цементирующим материалом. Это такой прообраз, на, во многом для меня, новой Беларуси, когда есть очень разные люди. И за счет этой разности потенциалов общий потенциал растет. Показательно, что даже столкнувшись с угрозой личной безопасности, Марцев делал все, чтобы защитить свои проекты, своих журналистов. При этом практически не показывал на людях тех негативных эмоций, с которыми доводилось жить 24 часа в сутки. Я знаю, что в 1999 году на него готовилось покушение, и он практически на полгода просто исчез с радаров. Несколько раз за это время мы с ним встречались. Одна из его бывших жен, водила меня в кусты, натурально в кусты, где-то там в городе. А в кустах, в кустиках меня ждал Марцев. Это было как раз лето 99-го. В мае исчез Захаренко, э, в сентябре гончар с Красовским. А летом мы с Петей устраивали шпионские игры и встречались в кустах. Я только потом поняла, что это все было очень страшно. И все это было по-настоящему. И я понимаю, насколько Господи боже мой, насколько тяжкой была вот эта марцевская работа, борьба, все эти его попытки не просто уцелеть, а сохранить газеты. И он очень спокойно справлялся в том смысле, что никогда его подчиненные, там журналисты, они никогда по нему не видели вот этой какой-то истерики там. и Я даже, честно сказать, не помню, чтобы у него случая, чтобы он как глаз повысил. По-моему, такого и не было никогда. Я не, ну, вообще за жизнь не помню. Я не, не помню Петью, который очень кричит, да, или там возмущен. Да. Он возмущается, он такой, сидит такой, хм, прикинь вот это, вот это" такой, да, капец. А у него ни, ни, ни мускул не дернуться на лице. Как партнер, он очень хорош. Он, он, потому что даже если ты не знаешь выхода, он мог его найти. Увы, даже такой уникальный медиа как Марцев не смог предотвратить неизбежное. В 2003 режим Лукашенко вынудил БДГ на несколько месяцев прервать работу, а в 2006 проект в своем первозданном виде закрылся вовсе. Запрет на печать в белорусских типографиях и распространение через Белпочту и союз печать попросту изолировали газету от аудитории. Но мне кажется, что именно. В 2003 году, вот с этой перестановкой на три месяца, несмотря на то, что потом мы вернулись, мы стали опять набирать обороты, но подорвано финансово было очень сильно издание, наше издание, поэтому, например, мы перестала выходить БДГ для служебного пользования который, ежемесячный, который мы готовили, где были расследования. Это на самом деле в Беларуси было первое медиа с расследованиями. Вот. И пришлось сократить половину редакции, ну, просто потому что финансовые дела были не очень хороши. Я просто не могу судить о том, насколько плохи они были, потому что Петр всегда решал эти проблемы сам, и у нас оставалось одно — нам нужно было работать и оставаться звездами, как он шутил. Я не могу пройтись по этой редакции, звезда в коридоре, звезда в туалете, <laughs> то есть на каждом шагу звезды. Это был такой небосклонный, и он э, не пытался не заслонять его вот этими проблемами и решал их сам. Вот, но мне кажется, что да, вот это была первая ступенька, по которой нам пришлось скатиться немножко вниз. Я помню самая жуткая фраза, которую я от него услышала, когда я поняла, что уже все. Вот теперь уже все, последний гвоздь забит, и больше журналистики в Беларуси свободной не будет до тех пор, пока существует Лукашенко. Это была фраза, сказанная Петром где-то 2005-2006 год, когда он окончательно принял решение о закрытии Белорусской деловой газеты, он сказал, я вынужден закрыть газету, чтобы сохранить предприятие. Какое предприятие, если нет газеты? Он говорит, ну как ты не понимаешь, юрлицо. Надо, чтобы было юрлицо. Будет сайтик какой-то, попрошу кого-нибудь из девочек, из бухгалтерии, чтобы перепечатывали туда какие-нибудь новости с других ресурсов, но мне нужно юрлицо, мне уже не до того, чтобы э, заниматься газетами. Я поняла, что все. Пете Марцеву нужно юрлицо для налогов, для того, чтобы не иметь проблем с какими-то вот, э, силовыми экономическими структурами. Газеты ему уже не нужны, медиа ему уже не нужны. Я поняла, что ситуация настолько серьезна, что если Марцев... С его амбициями, с его талантами, с его возможностями, с его репутацией решил от всего отказаться. Ну, значит, все, значит, это конец. К счастью, убить идею независимой прессы, которую отстаивали и олицетворяли собой проекты Марца, власти не удалось. Даже после смерти самого Петра БДГ, возрожденное в виде интернет-издания, продолжает существовать. Журналисты, которым белорусская деловая дала путевку жизни, продолжают трудиться в профессии оставаясь верной философии, привитой Марцевым.